всем добрый день на канале опять снова мы с вами сегодня в видео мы уже его покрасили практически собрали ящик ящик был обычное просто дерево не покрыты ничем просто прошлифованы для покраски как они к нам приходят для покрытия в масле, чтобы вы их покупали и сами покрывали маслом. Сегодня мы нашим любимым канала Рексом решили без грунта пойти на такой эксперимент. Но ну, в принципе получилось достаточно ничего. Но чуть-чуть остается все равно структура дерева. Если даже не структура, а вот именно видно сами волокна, сам рисунок. Прокрас достаточно Аккуратные стойки получился, поверхность не шуршавая. Так что, как мы это делали и как добились такого результата, покажем в видео далее. А сейчас хотелось бы поздравить всех с приближением Нового года. Пожелаю всем здоровья, счастья. Все, подписывайтесь на канал, заходите к нам. Вот такой красивый шкафчик. Не покрытый грунтом. Дешевле. Но также безопаснее. Хорошей краской колорец, который покрыты. Все, всем удачи, до свидания. Приезжайте к нам.